You are visiting Kazakhstan at a very important juncture in our history. We are going in two months we are going to celebrate to mark uh, the 30th anniversary of our independence. as far as I know, next year Slovakia also will be marking a milestone date in your history. We have opened uh, our embassy. It happened in two thousand 2019 in Bratislava and of course it also demonstrates. Мы приветствуем итоги финансового саммита СВМД. Сегодня Казахстан становится одним из важных игроков финансового рынка на евразийском пространстве. Хотел бы отметить международный финансовый центр Астана. Сегодня он является динамичной. Финансовой площадкой, сочетающей лучший опыт мировых институтов и использующей новейшие инструменты на основе английского права, приглашая партнеров по СМД активно использовать возможности Международного финансового центра «Астана». нашим надежным стратегическим партнером. Наше государство обвиняет общая история и в целом на самое теплое отношение к монгольскому народу, к вашему государству. Вы неизменно проявляете понимание и поддержку наших инициатив на международной арене. Активно мы вместе работаем в международных площадках. Я считаю, что перед нами стоит задача наращивания этого сотрудничества, придания ему более практического характера. Казахстан входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки, экспортируя до 7 миллионов тонн пшеницы в год Однако при реализации негативного сценария Уже к 2030 году урожайность пшеницы может снизиться почти на 40% Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером в Центральной Азии Это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона это простой, практический пример того, что борьба с изменением климата – это наше общее дело. Государствами Союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов. Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательные тарифно-ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков, как и ранее призывая наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Кроме того, считаю, что комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров, узких горлышек и предложить конкретные меры по их устранению. Казахстан разделяет позицию Организации Объединенных Наций. Тяжелое гуманитарное положение в этой стране должно находиться в фокусе внимания всего международного сообщества. Какими бы ни были наши политические взгляды или личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями. Очевидно, что после преодоления острой фазы кризиса, Афганистану потребуется дальнейшая системная поддержка, со стороны институтов организации Объединенных наций. Этой важной задачей отвечает продвигаемая нами инициатива о создании регионального центра ООН в Алмате. Надеемся на содействие стран Содружества в реализации этих планов.